Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро после длительного летнего перерыва. Мы снова в студии и с вами наша программа. Теперь мы, так как последние годы разговаривали о корпоративных культурах, о ценностях, решили сфокусироваться исключительно на узкой теме. Жизнь и бизнес, основанная на ценностях. И с вами я, Роман Дусенко, и э, теперь я хотел бы представиться немного иначе, не просто как ведущий радиопрограммы, а вот в последнее время для меня я пытался так немного рефлексировать и решил – бизнес-архитектор. Связанно с тем, что я придумываю, воплощаю, и потом люди наслаждаются тем, что же. Я... А в гостях у меня сегодня чар-директор Ростелеком контакт-центр, Александр Степанов. Саша, доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Отлично. <св> Сегодня удивительная погода, да? Лето прям. вот. Насколько вообще погода может влиять на настроение сотрудников? Ну, есть такие факторы, которые <св> тоже <св> влияют. Я, конечно, их субъективными называю, но... Есть такая тенденция, да, там пошел снег, настроение плохое. А да, у, кли... или... у клиентов тоже, да? У клиентов тоже. Ну, это, наверное, больше такая некая социальная актив, Ну, как бы я к социальному отношу это дело. Я считаю, что, конечно же, влияет, потому что ну, есть медь чувствительные, наверное, люди. Но в принципе все зависит от внутреннего состояния. Слушай, ну вот твоя семья 8 тысяч человек, да, получается? Есть какое-то ощущение такое, что вот это огромность, и ты, вот, ты главный по людям за этих 8 тысяч человек. Ощущение, конечно, есть, если считать, что я еще посещаю регионы достаточно часто. Ага. Сначала, конечно, это теряется, потому что в, корпоратив, в головном офисе у нас всего 90 человек в Москве. Uh -huh. И когда ты приезжаешь на площадку и видишь, например, 600 человек, то ты понимаешь, что это как бы все твои коллеги, что это большая семья. Когда ты посещаешь сразу несколько площадок, там с периодичностью с определенной, то сразу видно, что это огромная компания, это очень большое количество людей, и все они, ну, не то, что твои, все не твои коллеги. Как сложилась так жизнь, что ты стал в области работать в управлении людьми, вообще с людьми? Это очень интересный очень случай. Ну, сразу скажу, что я считаю, что мне в жизни очень крупно повезло, потому что я занимаюсь своим делом, которое... То есть ты любишься, ты с радостью идешь на работу. Я с радостью иду на работу, просыпаюсь, и я, собственно... Даже вечером думаю, то есть я работаю больше, чем То есть у тебя нет такого, как в шизофрении разделение. я вот сейчас рабочую, потом я уже все не рабочий. То есть, все. Ну, моя, ну жизнь каждого из нас связана с общением с людьми будь угу. то на работе, будь то в личной жизни. Я, честно говоря, получаю от этого очень большое удовольствие. Поэтому а попал я в HR очень интересно. Я учился в университете на Менделеевской, и тогда там открывался офис мегафона. И мы все туда решили пойти попробовать, будучи еще работниками, студентами, студентами. будучи студентами на пятом курсе. А какую профессию ты получал? Инженер электромеханики. Ух ты! У меня локомотивы тепловозы, то есть у меня техническая специальность. И мы с ребятами пошли, тогда еще был интернет-кафе, да, у нас не было компьютеров, какую-то информацию по себе отправили, пригласили на собеседование. И мы попали в группу обучения в контактный центр, и мы отучились две недели, вместе сдавали экзамены, и мы до сих пор с многими общаемся, в отличие, например, там от одногруппников моих. И стали работать, после контактного центра я перешел в офис обслуживания там же на Менделеевской, и в какой-то момент, где-то, наверное, через полгода был объявлен конкурс на внутреннего тренера, было много участников, надо было сделать презентацию и перед комиссией внутренней это рассказать. У меня это получилось, и буквально отработав ну, меньше года в рознице, уже теперь в рознице, да я попал в HR. Видимо, в отдел обучения там был? В или? отдел обучения, мне очень это нравилось дело, мне очень нравилось с людьми общаться, только не хватало навыков, ну, что-то было… Внутри а определенных навыков не хватало. И поэтому я, естественно, активно начал посещать тренинги для тренеров, активно изучать все эти нюансы и аспекты профессии. Ну и, собственно говоря, ну где-то я скажу, что на ноги я вставал года полтора. Угу. И большую часть карьеры я занимался обучением. Да, уже сам тренинги писал, уже тоже преподавал для тренеров. Ну, а дальше в качестве развития, я видел развитие в качестве HR-директора, ну вот, собственно. Ты здесь? Случилось, А что да. дальше, кстати? Куда бы <шес> хотелось? вот. Это, конечно, интересный вопрос, что дальше. Я об этом часто думаю, Ну все говорят, что там HR-директор должен какое-то там развитие получать. В частности, ну я мало знаю практик, когда HR-директор становится первым лицом, и я бы не сказал, что меня это очень сильно драйвит, меня больше драйвят амбициозные цели, задачи и масштабность как бы принимаемых решений. Поэтому, в принципе, если будут в дальнейшем проекты какие-то новые, амбициозные, они точно будут, потому что… Все-таки компания, компания огромная. Компания огромная. Меня, в принципе, вот дальше реализация больших проектов. Ну и, конечно же, хочется периодически делиться профессиональным опытом. Ну, такого у нас тоже есть. Менторство, меня... да, ну там кадровый актив. Ну, у меня в HR-службе 200 с лишним человек. Соответственно, я их периодически там всех вместе раз в год собираю в Москве. Мы с ними обсуждаем, какие-то вещи вырабатываем, нарабатываем. Есть куда это применить. Ну и плюс, конечно, как многие HR-директора. Я осуществляю поддержку там, руководителей своей компании. Да? Ну, то uh -huh. есть, как надо говорят, жилеточку поменял, и пришел новый человек, и ты как бы с ним снова работаешь. Ну, вот это как бы вещь такая. То есть... Помогать людям ⁇ это вот дальнейшее, как-то я вижу. Классно. Смотри, получается, что у тебя очень классно, ты сформулировал, знаешь, вот как бы пазлы сложились. Техническое образование, сервис, сам контакт-центр, продажи, обучение. Вот если мы посмотрим на парадигму вот этих составляющих, в целом вообще на HR, угу. твой взгляд, современный HR, это что? Вот включает ли он в себя все вот эти составляющие, которые мы сегодня в тебе и есть, по сути? Конечно, он это должен включать. То, что он полностью это включает, я сейчас не могу сказать. Uh -huh. да? Но ну, рынок разный, есть разные люди, есть разные компетенции. Но я считаю, что сейчас HR трансформируется именно в бизнес-партнера, организации, который владеет определенными инструментами в части работы с персоналом. И он просто помогает бизнесу максимально достичь поставленных результатов, используя эти практики по работе с людьми. Uh -huh. Вот а, как бы это основная вещь. Если, например, раньше когда-то и до сих пор в некоторых организациях HR воспринимается как некий искусственный ограничитель бюджетов на персонал, то сейчас тенденция уже резко поменялась, сейчас никаких ограничителей нет, сейчас есть бизнес партнеры которые помогают оптимально распорядиться имеющимся ресурсом. Я буквально на секунду да. перебью, я вчера встречался с одной интересной компанией днем и там э, один из топ-менеджеров HR, да они заставляют людей работать в два раза больше после оптимизации за те же самые деньги. Ну, есть такая тенденция. Но как бы не оптимизация, я назову это так. Если в компании договорились и есть такое понятие, как производительность, uh -huh. то мы задаем тренды производительности совместно с бизнесом. Не ниже чем. Не ниже чем. Но это же прекрасно понятно, что если ничего не происходит, что будет поддерживать это или помогать повысить эту производительность. То оптимизация людей она в компании ничего не даст. Это абсолютно. Совершенно. Соответственно, это вещь, которая должна идти параллельно со многими внутренними и внешними процессами организации. И слово системность так и просит. Абсолютно. Да? Это должен быть абсолютно системой комплексный системный подход. Комплексно-системный да. подход. Да. Если, ну, например, в каких-то организациях есть, что HR только просто заставляет людей больше работать за те же деньги, то значит, ну, вот как первая диагностика, значит, у них комплекс не работает, им надо смотреть на комплексный подход уже. Это точно. Поэтому тролли вот, Ичару другая. Если ее э, компании воспринимают как-то иначе, ну не в нашей, да, там в том примере, который ты сказал, это, наверное, надо им пересмотреть свои внутренние какие-то там инициативы, вот так скажу. Буквально да. еще пару слов об, об, обо всем, да, как бы. Я помню как-то э, в книжке про маркетинг у Котлера uh -huh. была такая интересная диаграмма, когда он нарисовал табличку такую простую и в виде сердечка показывал, где раньше был маркетинг в компании. Uh -huh. Раньше это был просто там сотрудник, потом департамент, а потом получилось, маркетинг это сердце бизнеса. Угу. Вот как ты считаешь, миграция вот этого сердечка с точки зрения HR, оно куда сейчас идет? Ну, у сердца два клапана. Правый левый. Да-да-да. Я считаю, что миграция HR идет... Ну, с точки зрения сердечка, да, ну я тоже как бы воспринимаю, я наверное думаю здесь поспорю, я скорее всего думаю, что как раз сердечко это это HR, угу. потому что это опять к вопросу, что раньше появилось, да, ну здесь вопрос маркетинг, это сердце компании, а кто этот маркетинг подобрал в компании? Ну, да, сама да, главное. Да. Абсолютно не обесценивает труд коллег, потому что сейчас на нашем рынке аж титанические усилия прикладывают маркетологи, но э, дальше маркетологи тоже относятся к категории сотрудников компании и коллег. Да, которую тоже надо давать возможность с точки зрения системы управления компанией. Поэтому я бы где-то рядышком ставил. Замкну твою идею, что маркетологи в том числе работают и на бренд, и создание, и усиление бренда самой компании, для, как HR-бренда. И бренда компании, и продуктового бренда. И, собственно говоря, ну HR-бренд там немножко. Это другое понятие, да, если мы берем ядро бренда, то оно единое. Вот маркетологи, в моем понимании, как раз отвечают за ядро uh -huh. бренда, а дальше из ядра бренда уже должна выходить политика, ПР, политика J&R, политика продуктовая, политика HR бренда. То есть они все должны иметь единую базу, но, собственно, это некие разные направления, потому что разные целевые аудитории и сообщения в эти целевые аудитории должны, конечно, отличаться. Коль мы уже забрались да. на самую верхушку, а мы, собственно говоря, и программа наша звучит как трансформация корпоративной культуры, тогда еще копнем с точки зрения буквально там последней такой, значит, лопаты, доставая золотой самородок, uh -huh. с точки зрения бренда, это бренд-код. Uh -huh. По сути, бренд-код это некие если мы на язык HR перейдем, это как раз фундаментальные принципы построения бизнеса или ценности общей корпоративной компании, как ты вообще относишься к понятиям корпоративных ценностей, управления на основе ценностей, что, как твое личное с ними взаимодействие? Ну, во-первых, я считаю, что это сейчас неотъемлемая часть и основная часть работы любой организации, потому что мы проходили на рынке, вообще на российском рынке разные этапы, ну, как, скажем так, управленческих контуров, то есть у нас когда-то было управление там по понятиям, да. Потом было управление по целям, да. И сейчас как бы это новый тренд, который самостоятельно социум преобразовал, это управление по ценностям. Я считаю, что это неотъемлемая часть, повторюсь. И я с этим достаточно как бы счастлив, я это понимаю, разделяю. Ну и более того, я эту идею как можно чаще везде продвигаю. Для меня это основное, ведь если ты приходишь в организацию, которая ну, как бы транслируют одни какие-то ценности, да, которые исходят от первого лица, либо от акционера, либо от собственника. Это как бы все отлично, но если это противоречит твоим каким-то внутренним принципам, то ты в этой организации, ну, человек в этой организации навряд ли долго задержится, потому что ну, сколько бы ему не платили, какие бы условия у него не были, ну, если не прет, говорится, Внутренний, что, конфликт, раз, внутренний поздно, конфликт, да. Но угу. при этом я считаю, что система управления по ценностям и корпоративная культура не должны переходить в роль такой иде... э, религии. Угу. Да, были на рынке случаи, когда некий, некая там, система личных ценностей каждого сотрудника, она подменялась корпоративными ценностями, что в принципе тоже вызывало определенные да, отторжения. Некоторых даже сектами называли, uh -huh. да, вот я считаю, это должно быть в меру. Вот моя, моя позиция здесь. Uh, следующая. Куль, мы на самом верхнем этапе как раз этого бренд-кода ценностей компании. Насколько вот uh -huh. в твоем опыте взаимодействия с самыми первыми лицами компании, uh -huh. да, встречается такое же понимание и транслирование от них тех же самых принципов, в повседневной жизни, в работе, в взаимодействии друг с другом, действительно ли они сами их приняли, поняли и живут по ним? Разные случаи здесь в данной практике были. Ну как я считаю, что если, ну я сейчас не про ростелеком, да, в целом, но если у первого лица например, не сформирована некая понятийный аппарат в части ценностей, но есть некие смысловые как бы, вещи, которые человек про себя думает, но он просто, возможно, не знает, как это реализовывать, но, по идее, он и не должен знать, да, как бы там, потому что это про бизнес связано, то я считаю, что плохо тот HR, который не сформирует у руководителя, как бы этот аппарат. Да, да, да, да, да. да. Но чаще всего, как как я воспринимаю, если мы берем любую организацию как корабль, то первое лицо это, конечно же, капитан. И вот, собственно говоря, куда он хочет плыть, туда корабль должен плыть. Да? Это, я считаю, что миссия организации. Угу, то есть мы добавляем вот в наш такой домик, кирпичики положились, там у нас, да. получается, ценности. Там сверху еще, получается, миссия. Сверху, угу. сверху будет видение. И еще видение. Да. Видение, миссия, ценности. И вот этого достаточно на первом этапе. На первом этапе для того, чтобы, скажем так, управленческая команда корабля начала организовывать процессы так, чтобы корабль верно плыл по указанному курсу, да, но потом возникает вопрос, что другим путешественникам на корабле иногда непонятно, что творится на верхней палубе, потому что видение понятно, что как бы хорошо это что мы, да, миссия, зачем мы, ценности, что нам поможет достичь поставленной цели. И, как правило, у других категорий сотрудников возникает всегда вопрос: а что надо делать? Угу. И вот здесь, как бы, мы приходим к тому, что, по идее, любая ценность организации должна быть, как скажем, дешифрована до операционных принципов, потому что ну, из жизни. Даже некий свод правил, законов в любой организации мы сталкиваемся в школе, в детском саду, в университете. Ну, это не ценности, это некие принципы. Да? И как мы понимаем, человек этих принципов придерживается или нет? По поведению. По поведению. Соответственно, сами видение миссии ценности, они как бы поведенческих никаких индикаторов не дают. То есть именно расшифровка ценностей до модели поведения, да. и потом анали анализ и сравнение с идеальными моделями показывают, там ли мы. Да. Правильно ли мы делаем? Угу. Ну, опять я все время нейтральный пример привожу в корабле. Правильно ли и с ли там усилия мы натягиваем паруса, прав... <свят> <Трем рынду. свят> правильно ли мы трем рынду, правильно ли мы организовываем какие-то внутренние процессы, да? То есть правильно ли мы делаем, помогает ли это нам достичь определенного. Знаешь, цели? интересно, мы сейчас про корабль говорили. И я подумал, вдруг вспомнил Кока. Ага. Да? То есть здесь, если говорим, что ценности, правильно ли приготовлен суп, можно ли его есть. То есть, да. если он вкусный, значит в целом все правильно, да, то есть ценности работы. А если он невкусный, значит, где-то сбой идет. Да, абсолютно так. Ну, если команда устала, то она должна быть сыта и спокойна. Да? А чтобы да. она была сыта и спокойно, надо приготовить вкусный суп. А чтобы он был вкусный, то надо соблюдать определенную Требования, правила, продукты Приготовления, использовать определенные ингредиенты, определенные составляющие. И так становится более понятно, что это. Потому что это, в принципе, система, она, если ее так объяснять, мало есть людей, у которых она вызывает отторжение, потому uh -huh. что во всей своей жизни, а все мы в социуме живем, да, мы не отдельно, мы, в принципе, достаточно часто с этим сталкиваемся. Только, может быть, это по-другому называется. Да? Даже если взять ячейку общества под названием семья, в принципе, тоже эти правила действуют. Сто процентов, в большей степени, мне кажется. Как даже, правило, да. глава семьи говорит, мы же семья, у нас вот так, вот будет так, так, и, вот так, так. и так, и, собственно, и дальше мы, значит, делаем следующим образом и раскладывают все по полочкам и по идее все члены семьи они выполняют одни и те же договоренности то есть это в принципе работает Значит, было бы так но это да ну собственно бывает по-разному это в семье в организации бывает тем более более но но и как бы в идеальной картинке это именно так и выглядит то есть соответственно нас в жизни везде эти принципы окружают другое дело что применить их именно в организации в бизнесе и реализовать так что это не Вызовет, там, вызовет максимальное восприятие большинства, как я называю, респондентов, вот это как бы задача интересная, она очень амбициозная, и самое в ней интересное то, что она не быстрая. Uh -huh. Этот факт. Попытаясь uh -huh. закрутить все-таки тему корп культуры. Какие еще туда мы ингредиенты бросим в наш котел, чтобы получилось само понятие этой корпоративной культуры, кроме миссии видения ценностей? поведенческих реакций. Ну, или собственно, вот операционные принципы, да. Угу. Внутри корпоративное взаимодействие. Угу. Я бы сюда отнес, ну и любые элементы поддержания корпоративной культуры сюда тоже относятся. Угу. Но, ну, во-первых, я считаю, что невозможно обойтись без запроса общественного мнения. То есть нужно знать, о чем думают люди. Ну, исследование удовлетворенности, исследование вовлеченности, угу. оно по-разному у всех называется, да, то есть необходимо мнение. Дальше, естественно, если ты собрал чье-то мнение и никакой реакции ты не вызвал, то на следующий сбор мнений придут меньше респондентов. Или не скажут, что это никому не нужно. Да, да. соответственно, должна быть некая схема, некий план мероприятий по поддержке и продвижению корпоративной культуры. Угу. То есть, опять же, маркетинг? Да. Маркетинг по мероприятии по поддержке корпоративной культуры, мероприятие по продвижению HR-бренда. А почему важно? Если даже у тебя хорошие HR-бренд, внутри все выстроено как бы хорошо, то об этом должны знать потенциальные кандидаты это точно поэтому мы точно. тоже должны сообщать конечно сарафанное радио работает и приведи друга еще собственно говоря никто не отменял но большинство как бы, ну, людей которые никакого отношения не имеют они информации не получают соответственно это надо в наш уж век огромных медийных социальных сетей в конце социальных концов. сетей всего то есть об этом необходимо говорить это не значит что ты пиаришь Какие-то простые истины, либо что-то еще. Нет, ты делаешь это в ключе, что ты просто о себе рассказываешь. Okay. Трансформация корпоративной культуры. Трансформация вообще это переход из одного состояния в другое. Сколько у тебя было этих трансформаций? Делали ты трансформацию сейчас вот, в Ростелекоме? Что получило причиной? Какие появились результаты, какие уроки? Ну, собственно говоря, трансформации было две: одна из них очень крупная, другая вот сейчас, вот в стадии, находится, uh -huh. да, реализация. В основном, предпосылки трансформации – это ну, изменение внешних факторов, это изменение рынка, да, и оценка компании на выживаемость в рамках вот этих изменений. И в какой-то момент, если первое лицо и, и топ-менеджмент принимают решение о смене курса, ну, к примеру, мы плывем туда, а корабль теперь надо развернуть некоторым образом, потому что мы плыли на север, а все поплыли на северо-запад, а теперь нам, по идее, тоже туда же надо. Да? За редким исключением, что некоторые организации все равно продолжают плыть на север, либо все плывут а на северо-запад, северо да? или принципиально это делают, либо не плывут на северо-запад, а плывут на юго-восток, такое тоже бывает, но это не наш случай, угу. да? и, когда... и для того, чтобы бизнес был эффективным в условиях активного агрессивного изменения внешней среды, необходимо менять курс. То есть э, начинается все от перестройки процессов, от э, вывода продуктового там, нового ряда, да, от, там может быть смены бренда, от смены позиционирования бренда, от завоевания новых рынков, э, трансформация компании, вот, например, в нашем случае была из телекоммуникационной в компанию IT-сервисов, да, э, Здесь такая вещь, что как бы, ну, это некие там все предпосылки, что надо делать. Моя принципиальная позиция, которая была слава тебе разделена, разделено, что трансформация любой организации начинается с трансформации людей, угу. потому что если люди не воспринимают эти изменения, то есть, не пропускают их через себя и не понимают, зачем это надо, то психология человека так устроена, что обычно это вызывает негативную реакцию и отторжение. То есть, мы не любим изменений. А здесь изменения необходимы, то есть они необходимы через усилия. Но для того, чтобы эти усилия были минимальны, возможно, надо создавать ряд поддерживающих вот этих мероприятий. То есть, ну, первое для чего это надо, коммуникационные мероприятия, конечно же, надо объяснять. Слушай, ну да. вот сидит оператор там где-то там непонятно, в дальнем, на дальнем замечательном, на моей родине Востоке, там, mm -hmm. в каком где у вас, в каком городе? У нас Дальний Восток обслуживается в Барнауле. Ох, ничего себе, нет у вас Дальнего Востока, в общем, в Барнауле сидит да. там, сколько там, 600 человек. Вот он пришел к себе на работу, медленно, неспешно по своим Барнаульским улицам, посидел, там где-то проходит какая-то трансформация. Ему-то что? Ну... Во-первых, основная цель корпоративной культуры, что каждый сотрудник организации должен понимать свой вклад в общее дело, свой вклад в общий результат. То есть это ключевая вещь вообще, да? Вот ты сейчас говоришь, на мой взгляд. Да. Как сказал один мой коллега, ну, сама формулировка мне не очень, но аналогов я пока что не нашел, что любой сотрудник организации, на любой, находясь в должности, если даже он ощущает себя маленькой шестереночкой в большом механизме, вот слово шестереночка, здесь режет слух, ну вот как пример просто, ощущает маленькой шестереночкой в большом механизме, то считает, что у вас в организации все нормально с ну как бы восприятием людей, для чего они, какой вклад они вносят в результат и все. То есть, это вот основная вещь, поэтому да, пришел человек по барнаульским улочкам на свою площадку, взял гарнитуру, включил Систему и начал обслуживать клиентов, начал обслуживать входящие звонки. Какая бы ему разница, например, что происходит там на северо-запад что... или да, на севере? Да, и что думают люди? Ну, во-первых, как бы здесь надо доносить, что как меняется рынок, как меняются цели и задачи организации, и что мы все вместе будем делать для того, чтобы этих целей, скажем так, достичь. Угу. Что это не просто какая-то выдумка, это жизнь, это такие условия. И нам в этих условиях необходимо тоже, наверное, меняться. Но меняться будем никто как, кто в домик закроется, кто, собственно говоря, в панику впадет. А у нас есть четкий план, то есть, что надо делать, как менять, что будет происходить дальше. Потому что на все вот эти вот вещи, которые мы с тобой до этого обозначили, естественно, у большинства... Они не отвечают еще на один вопрос. У большинства людей они вызывают следующий вопрос. Эти изменения, конечно, да. И, может быть, многие из них и ждали их. И многие понимают, что они необходимы. И многие внутри поддерживают. И вот здесь вопрос, а что со мной дальше будет? Угу. Конкретно со мной. Как это отразится что на со мной? Меня? Да. меня уволят, мне понизят зарплату, мне повысят зарплату. Меня повысят в должности или меня не повысят в должности. И вот на эти все вопросы, касаемо вот ответа, что со мной будет дальше, Предварительно необходимо дать разъяснение. То есть, по сути, возвращаемся опять к тому, что ты сказал, коммуникационная Абсолютно. стратегия в отношении да. донесения да. изменений. Да, поэтому собираешь чемодан. И вперед. И вперед, навстречу с коллегами на встречу солнцу да, барнаул скажи мне пожалуйста как ты считаешь а вот ну понятно мы прошли первый угу. уровень там топ менеджмент минус один там а вот какова роль непосредственного руководителя тех самых замечательных медлов по сути в трансформации корпоратуры и вообще в донесении информации и вот в работе со другими что конечно будет как ты считаешь какова их роль и насколько важно вообще все что они будут коммуницировать Роль абсолютно ясна и прозрачная, это роль медиатора. Угу. И мы знаем, что медиатор может склониться в разную сторону. Да, и склонять. Поэтому, и склонять, Поэтому основная вещь непосредственного руководителя, который управляет уже конкретным, опять мне не нравится слово батальоном, да, но есть такая терминология, за рубежом управление контактных центров прям называется батальон. Батальон, да. Вот. армейская, но здесь не армейская, как бы наполнение, наполнение. Так вот, соответственно, я их называю лидерами мнений. Угу. Так вот, собственно говоря, работа с лидерами мнений это отдельная Вещь, это отдельное направление. Причем, ну я думаю, для тебя тоже не секрет, что не всегда руководитель является вот, лидером. Это мнений. как раз был мой следующий вопрос. Ведь лидерами мнений это могут быть сотрудники наиболее уважаемые. Да. И, и сразу отвечаю: вот используй, пожалуйста, вот хайпо. Да. Это и есть лидер мнений или это еще одна как бы такая сеть внутри этого коллектива? Хайпо отдельно. А еще и отдельно. То да, есть получается конечно. и туда, и туда, да? Ну, хайпотенциал это же другая штука. Это Человек может быть не лидером мнений абсолютно. Но он очень высокопотенциал. Он может быть вообще не лидером. Но с точки зрения, как скажем, и природных дарований, и, в принципе, заслуг... В саморазвитии либо в развитии ли у этого человека высокий потенциал к реализации перспективных задач то есть я не скажу что ну просто-напросто он умный тут не только uh -huh. в этом дело но это разные вещи okay. и, и больше того на развитие хайпо и вообще на их скажем так Идентификация. Срок жизни в компании как раз лидеры мнений влияют тоже. Потому что если лидер мнения говорит, что тут бесперспективняк и вообще ничего не будет хорошего, и все остальное. Хайпо это неинтересно. Да? Он сразу уходит. Да, если мы говорим про. Перспективы нет, он может остаться, но он может очень негативно после этого быть настроенным. Это еще труднее. Ну вот, соответственно, поэтому я делю эти понятия. Окей. Okay. Uh -huh. Если мы возьмем и пошагово, вот разобьем, ты профессионал, вот допустим, в области трансформации корпоративной культуры. Uh -huh. Сейчас мы не на радио, а там перед студентами, например, uh -huh. бизнес-школы Осколково, и ты профессор, уже именитый в области трансформации uh -huh. корпоративной культуры. И вот ты им говоришь, трансформация корпоративной культуры это сколько шагов? Сейчас не посчитаю, могу просто назвать. Вот давай их. самые основные пробежимся. Ну, первое это, наверное, установочный некий шаг. Угу. Как я всегда говорю, и всегда всем советую, если ты что-то делаешь, надо понимать, зачем ты это делаешь. И кто заказчик? Заказчик, и ты зачем это делаешь? Угу. Да? Зачем вы это делаете? У меня часто возникает вопрос: ну, я много лет. В ну, не в жюри, а в экспертном совете был конкурс HR-бренд. Угу. И вот к некоторым, правда, допросят меня коллеги, если кто-то видел вопрос: зачем вы это делаете, это было от меня. Потому что иногда непонятно, какие предпосылки. И почему люди пошли эти, именно этим этапом, а иногда прям конкретно там, пример, что сейчас модно так, и мы тоже делаем так. Угу. Просто твоей организации, твоим сотрудникам это вообще а надо? А клиентам твоим? Там, да? Заказчику это надо или нет? Заказчику можно продать любую идею, но ты же должен понимать э, состояние компании и насколько там что применимо. Ну, например, если в компании нет четко поставленной ERP-системы в многотысячники, запускать систему, например, развития талантов, чтобы это все на бумаге ходило. Ну, как бы да, но надо сначала, может, постараться как-то цифров... оцифровать. Оцифровать. Ну, вот такие вот вещи. Первое, конечно, это установочное. Угу. Второе, дальше это четкий должен быть план мероприятий. по достижению цели. Ну, вот uh -huh. установочно еще определение цели, да, зачем и что хотим получить. Дальше план мероприятий по достижению цели. Дальше обязательно учесть некие промежуточное подведение итогов. И Например, реперные точки. Да, реперные такие? точки. Реперные точки обязательно должны быть, чтобы мы понимали, туда мы плывем или нет. И основной еще такой шаг. Сейчас формулирую. Я тебе говорил сегодня пример: что нет предела совершенству угу. и нет такого момента во времени, когда Что все, вот сказать, мы, как о, значит, мы сделали, всё, да? Все, мы достигли единения с космосом, и у нас как бы все хорошо, и дальше ничего делать не надо. То есть. Я бы даже сказал, это надо думать, наверное, да, то есть там сформировать нельзя, но какие-то должны быть постоянные бенчмарки, что ли, их так назовем, по дальнейшему развитию этой системы. То есть мало ее создать. Ее надо поддерживать. Потому что если ее не поддерживать, любая система начнет деградировать. Это факт. И в какой-то момент мы опять придем к тому нулю, а может быть еще и ниже. А может быть еще и ниже, потому что если к хорошему привыкаешь быстро, да. если потом это резко ухудшается, то, соответственно, вовлеченность падает. Знаешь, извини, пожалуйста, что uh -huh. я тебя люблю, но как раз в тему руководителя компании Toyota спросили, когда вот, а ваша производственная система uh -huh. там Kanban, ведь вы же ее создали она совершенно. Но когда у нее наступит финал? знаете, сколько будет жить компания, только и будет. У этой системы было начало, но нет конца. То Абсолютно. есть ее поддерживать нужно всегда. Абсолютно согласен, да. То есть поддерживать надо всегда, но это в дальнейшем уже, то есть ну, каждый год целенаправленно надо смотреть на какие-то мероприятия. Но здесь я очень важно считаю, что надо вот эти опросы. Если делать. у тебя какой-то любимый вот этот этап, в котором ты, вот, ну, вот он тебя драйвит максимально, ты в нем чувствуешь себя как рыба, воде, вот, и ты бы его делал, делал, делал, делал. Ну, во-первых, это установка, да, вот установочный этап, это очень важно, потому что это все-таки видение это все-таки как бы перспективы, то есть что компанию дальше ждет организацию, куда мы пойдем и как это будет делать. то есть самое главное определить цель. какими путями до этой цели дойти это у уже техника, опыта да? и личного и на рынке и консультационного там у коллег консультантов очень много это технические вещи. важно четко определить цель и вот третий этап это четко определять рэперные точки и четко калиброваться. Yeah. А вот, Александр, ты сказал, что очень важно выбирать цель, и твой любимый вопрос зачем? Uh -huh. А вот как ты считаешь, почему некие, некоторые компании ставят цель, а на самом деле идут не туда? Или вообще цель, которая никак не помогает? Ни корпоратив, ну, ни корпоративная культура, цель на трансформацию культуры, которая никак на самом деле не движет компанию вперед, но цель поставлена они свято верят, что это работает, а потом приходят в никуда. Что, может быть, что является самым главным здесь моментом в точке зрения идентификации? что цель правильная. Когда она поддерживается и разделяется всеми участниками ее формирования. Я когда-то, ну еще давно, когда только заним, начал заниматься тренингами, посещал очень интересное мероприятие, где мы тоже как раз определяли ценности. Uh -huh. И вот там а, все Участники круглого стола, скажем так, получали от тренера три карточки, красную, зеленую и желтую. Ты за, против или воздержался? И когда мы поняли, что на втором часу дискуссии у нас в основном все желтые карточки, то нам пришлось их изъять, а -а -а. потому что либо ты поддерживаешь эту формулировку эту цель, либо ты ее не поддерживаешь, но ты тогда должен свое, внести предложение, просто ну, есть такое, что вы предлагаете? Вот вам не нравится, что вы предлагаете? Ничего, тогда почему красное? Или вы что-то предлагаете? И вот пока все участники дискуссии, вот референтные лица не определятся с точностью до запятой, с формулировкой целей, и пока все карточки не будут зелеными, вот до этого момента Заканчивать дискуссию нельзя. Это процесс стратегических сессий, перманентных, идущих, да? Да, да, да. Заканчивать нельзя это дело, потому что если кто-то из участников, ну, как называется, слился, отмолчался, имел другое мнение, но не высказал его, то, соответственно, конечный продукт, он будет в меньшей степени И Он его не будет разделять. Он ну, будет, вот, выйдет из и скажет, типа там ерундой занимались, столько что часов. Что-нибудь сделаем, а что-нибудь нет. Поэтому здесь важно включение всех. И вот у твоего примера, скорее всего, кто-то прохалявил. И поэтому, раз рассинхрон идет наверху, то расинхрон будет идти и дальше вот прям каскадированием. И не знаю, согласишься ли ты со мной или нет, но когда первое лицо говорит: слушайте, ну вы там выработаете любую корпоративную культуру, я пошел, у меня тут свои дела есть. Это тоже не летит. Обречено на провал. Но бывает очень часто. Бывает. Тогда вопрос, возвращаемся, зачем это? Зачем? Если это не надо капитану корабля, тогда зачем это всем остальным? А если всем остальным это очень сильно надо, и они видят в этом смысл, тогда, значит, они должны продать эту идею первому Своему лицу. Лицом. Смотри, в целом мы достаточно плотно пробежались mm -hmm. по теме. В наше ограниченное время предупреждал, что время кончается мгновенно, mm -hmm. да. Но в оставшиеся 5 минут мне бы хотелось, чтобы ты мог поделиться практическими инструментами, может быть, знаешь, такими какими-то лайфхаками для людей, в том числе, которые смотрят по всей нашей стране. Вот сидит предприниматель mm -hmm. в Барнауле, в твоем замечательном, да. Есть у него небольшой там, магазин какой-нибудь, там продукты. И есть у него продавщицы, которые, ну, никак не хотят любить своих клиентов. Ну не знаю, неважно что. То есть любой малый бизнес. Mm -hmm. Вот нужна ли им корпоративная культура? А что значит нужна? В любой организации, где больше одного человека, в любой группе людей уже есть корпоративная культура. Другой момент понять, какая она, сравнить с тем, какая нужна. И постараться сделать, чтобы та, которая есть, соответствовала целевой. Если компания маленькая, у нас только блиц, если бывает, компания да. маленькая, то надо ли всех спросить касательно ценностей, чтобы это было действительно, чтобы разделяли все? Вот компания, когда маленькая, как раз спросить надо всех. Всех. Всех, потому что, когда компания большая, всех спросить невозможно. Ну, трудно, да. да но э, важно это делать, наверное, э, как-то закрытым голосованием. Окей. Компания маленькая, спросили всех, договорились, угу. приняли правила и ценности, ну или неважно, независимо да. от размера, компании проговорили, приняли ценности, все хорошо, все проголосовали за, Но вот начинает развилка. Первое лицо за, все-все за, прекрасный сотрудник, все классно делал, но абсолютно плевать хотел на ваши ценности. Вот с точки зрения корпоративной культуры, его надо оставить или все-таки с ним надо расставаться? Ну, первое, что делаем, если мы... С тобой собрать. Вот мы сейчас, да, втроем, и мы до, до чего-то договорились. Потом кто-то из нас начинает это категорически не делать. Но деньги продолжают зарабатывать. Да. Первый, какой у меня будет вопрос, ну мы же договорились. Да с ты тобой. что типа, ты Мы договорились. Договоренности это вот манифест, который с ценностями в миссии угу. совсем. Дальше смотрим, что человек объясняет. И дальше, в принципе, как бы, ну, сразу скажу моя позиция, что может быть и не без потерь. Но важно разобраться, почему человек себя так ведет. Угу. В маленьком коллективе проще сделать, ну, тоже, мне кажется, да, потому что ну, это, как правило, может там один процентом, один человек из 10, один человек из 20 будет так делать, то надо просто спросить, почему он так делает, а дальше уже совместно принимать решение. Угу, классно. Дай, пожалуйста, какой-нибудь совет людям, которые задумываются об этом, но не решаются приступить к действительной вербализации своих собственных принципов в своем собственном бизнесе, чтобы создать управляемую корпоративную культуру. Самый главный совет – не надо бояться полученного результата не надо себе строить воздушные замки, если ты внутренне понимаешь, что, возможно, сейчас это не так. Но плюс это, ну как бы, но позитивная вещь в том, что если ты понимаешь, что это не так, и тебе нужен только инструмент, чтобы понять, что не так, то ты на правильном пути. Соответственно, дальше тебе остается только работать. Вот здесь очень важно не вгонять себя в, некое, в некий обман. Что у тебя все хорошо, и просто не смотреть на проблемы. Если нет проблем, в бизнесе так не бывает. Если ты считаешь, что действительно в бизнесе нет проблем. Если бизнес, наверное, нет уже. У, у тебя большая проблема с этим, <с да. Поэтому здесь надо всегда давать себе отчет, что ты можешь получить результат не такой, какой ты ожидаешь. Он может быть хуже, но опять положительно в этом, что ты знаешь, что тебе надо дальше делать. Супер. Уважаемые друзья, мы сегодня с Александром проговорили в целом про корпоративную культуру, про фундаментальные вещи. Миссия, видение ценностей, модели поведения, операционная деятельность, критерии, продвижение. Делайте пошагово. Начните с просто спросите себя, зачем и поделитесь своим мнением со своим ближайшим окружением. Пусть они поделятся дальше и, наверное, тогда вы сможете понять, а какими по-настоящему ценностями живет ваша компания. Не секрет, что в компании есть и белые ценности, и черные, то есть те, которые есть на самом деле, мы их просто не замечаем. И сконцентрироваться, наверное, на том, чтобы все они стали белыми, но процесс это длительный и нужна сильная воля первого лица, чтобы привести корабль туда, куда нужно. Большое спасибо, мне было очень интересно и надеюсь, это полезно то, что мы услышали от тебя сегодня. Спасибо. Взаимно. Был рад. Спасибо. Две секунды, сейчас мы еще для маленьких для Facebook.